Именно этот светильник знаний освещает нам путь домой назад к Богу. И поэтому наши глаза должны быть таким образом открыты. Moment, Даже на одно мгновение. Like we morning, как сегодня утром мы говорили об этом стихе в котором говорилось, что лучше пребывать хотя бы мгновение в полном Сознании, on of the, of поскольку с этого мгновения начинается путь осознания окончательной Истины. Up, если хотя бы на мгновение наши глаза откроются, revealed, и Кришна откроет Себя, в таких so так, чтобы мы смогли, сумели увидеть присутствие Кришны в этих трансцендентных наставлениях, присутствие Кришны в этих трансцендентных темах, посвященных Господу. Тогда одно подобное мгновение полного сознания станет способно дать нам толчок к тому, чтобы мы стали на путь, ведущий нас домой назад к Богу. И с этого момента может начаться духовная жизнь человека. So И обязанность духовного учителя состоит в том, чтобы следить за тем, что все совершали а, продвижение на этом духовном пути. The И он дает эту возможность не только на одно мгновение. Он старается постоянно возвышать сознание других. Предоставляем возможность общаться с Богом. Через обсуждение тем, посвященных Верховной Личности. И занимая их предным служением. Что является окончательной целью всего знания. Вот таково наше понимание этого стиха из 11 песни Шимад-Бхагаватам. И поэтому в такие дни, подобные этому, когда преданные собрались здесь, чтобы отметить этот мы должны полностью понимать, что на самом деле здесь происходит. Здесь совершается предложение, подношение. И обязанностью духовного учителя является принять это подношение. Но делает он. Это для того, чтобы помочь каждому установить свою связь uh, с Господом с Верховным Господом и... и Он принимает это подношение от имени Верховного Господа. Uh, uh, uh, приводил пример, что uh, Посол какого-то государства принимает а, какие-то дары от имени своего государства. That that, uh, myself, он м, понимает, что он принимает это не от своего имени, а от имени государства, которое он представляет. И какие бы почеты и уважения ни оказывались представителю. Подразумевается, что все это относится к тому государству, которое он представляет. Way, respect, Потом же образом, а, какие бы почет и уважение мы ни направляли к своему духовному учителю, все это в конечном итоге относится к Верховной Личности Бога. И духовный учитель принимает этот почет от имени Бога. Но это не означает, что он сколько-нибудь сколько заинтересован в том, чтобы принимать это по отношению к самому себе. Uh, uh, I mean. no uh. Для него это на самом деле не представляет никакого удовольствия. Uh, but we accept them. Но мы принимаем все это в служении Гуру и Кришне. Если ли какие-то вопросы? Know, uh, я не знал, что Вы за переключили какие-то подарки, с собой. Но, И он сказал, что если мы хотим его удовлетворить, то мы должны запишись как можно больше его лекций, и распространить их среди Его учеников. Я бы сказал, что этим мы доставим Его наибольшее удовольствие. И вот мы срочно меняли наши планы и выпустили вот эти Два небольшие, нет, две небольшие книжечки. So and, uh, uh, В них собраны 14 лучших лекций Гуру Махараджа. И вот сегодня мы хотели бы поднести эти две книжки Гуру Махараджа. Еще одно небольшое подношение uh, other... well, один из своих последних приездов Гуру Махарадж согласился записаться на студии. И благодаря усилиям его предных и предных его учеников и бывшей группы чем к этому дню дню я сапуже мы сказать можем представить курмараддж оригинал этой записи которая соединена на профессиональном на студии мы предлагаем сегодня эту кассету к шматосам будем Для преданных я могу сказать, что копии вы можете приобрести при выходе из канала. В этот благословенный день Веса Буджа мы также хотим поднести в Гуру Махараджу наши результаты распространения книг за марафон Прахупады. Вот, к сожалению, все преданные ждали данные. Но, тем не менее... Because of our bad organization. Oh, in other words, we didn't collect all these.. <laughs> so we want to leave the first twenty. I have a sheet from, from two years ago, there's about seventy people on the list. 70 people on the list. There's <laughs> <coughs> <coughs> Сангья Аватара. Минск, Белоруссия. 304 Маха, 76 Биг, 22 средних. Всего 402 и 540 очков. На девятнадцатом месте. Вани, Вани Кришна Дас-Дас. Белоруссия, Минск. 304 маха, 76 бег, 30 в средних, всего 410, 543 очка. <клес> <клес> На 18 месте Нила Гопала Давидаси Россия переим. <клес> 356 Маха, 86 Биг, 137 средних, 179 маленьких, всего 758, 695 очков. На 17 месте Аналакшита Давидасин, Харьков, Украина. Книгам нет данных, вот только указаны очки, 776 очков. На 16 месте Сахастраджит, да, с Харьков, Украина. 517 больших, 238 маленьких, всего 775 и 777,8 очков. На 15 месте Анна Лолита Давидаси, да, правильно? Анна Лалита Давидаси, Украина, Днепропетровск. <Связывающие> как ее зовут? Она... Тут, тут написано Лолит. Как зовут Махар? Как зовут? <связывающие> Это искома было переписано. Э... Анна А она Лакшина была зачитана. А здесь и Пропетровский. Днепропетровский, как зовут Махар? Анна, Анна. Лакшин. Аналачик. А, а ваше. <связывающие> Хорошо, На 14 месте Ишани Даридаси. Россия, Москва, беговая. 45 маха, 144 бит 115 средних, 147 маленьких, всего 851 и 874 очка. На тринадцатом месте Ашвасена, Россия, Петербург. 38 Маха, 111 Биг, 433 средних, всего 982 книги и 920 очков. На 12 месте Бакт Добровольский, имя вот не указано, где только, Генри. Украина, Донецк. Маха 531, 59 Биг, 140 средних, 400 маленьких, всего 1130. 965 очков. На одиннадцатом месте Омкара, Россия-Петербург. 384 Маха, 222 Биг, 173 средних, 777 маленьких, всего 1631 книга, 983 очка. На десятом месте Бакта Виктора, литвака, у нас. 598 маха, 141 биг, 101, 101 средняя, 193 маленький. Всего 1033 книги. На 9 месте. А вот это Чандра, да, с Москва. 726 маха, 169 биг, 166 средних, 266 э, маленьких, всего 1327 книг и 1367 1367,7. Сейчас первые 8 мест мы будем награждать особными призами, поэтому, когда вас будут называть, пожалуйста, проходите на сцену. Восьми... ну, да. я на самом деле не хотел читать, поскольку тут много исправлений, поэтому я вынужден читать. А восьмое место на Хабракаши нас договариваю. 741 маха, 171 дыхт, 156 средних, 312 маленьких, всего 1380 1384 очка. Yeah. На седьмом месте... Чайтанья Лила, Давидаси. Дасин. 17841, 184 биг, 212 средних, 256 э, маленьких, всего 1487 и 1557 очков. Uh -huh. На самом деле Гурмахарадж привез определенные подарки, награды из, из Соединенных Штатов, но он не знал, что сегодня But... будем награждать. Mm -hmm. Что он найдет uh -huh. образ, способ передать эти подарки <coughs> другим На шестом месте. Лаваса Майя Давидасин. Приготовиться. <смех> Просто меня попросили, чтобы. Лаваса <смех> Майя Давидасин. 841 бик, 185, Вернее, 841 маха, 185 бик, 213 средних, 250 маленьких, всего 1489 биг. 1599 очков. На пятом месте Ситаласайдас, Украина, Киев. Значит, 912 маха, 228 бит, 228 средних. 228 маленьких. Всего 1824 книги и 1698 очков. На, пятом, на, ши, на четвертом месте Мангла Вальшнава, Украина Харьков. 412 мака, 222 биг, 1447 средних, 114 маленьких. Но на самом деле здесь больше маленьких. Просто они сюда еще не поданы. Всего 2195 книг. И очков 1817. На третьем месте дорога даст беговая. 1080 маха, 240 биг, 240 средних, 396 маленьких. Всего 1956 книг. 2003 очка. На втором месте Аптинада, да с Украина Таняшка. 399 маха, 318 биг, 417 средних, 360 маленьких, всего 2494. 2016 очков <связывая> И на первом месте Аверхот Радас Россия Петербурга <связывая> 2919 856 биг 524 средних 1195 маленьких 5000 568 всего и 955, очков 5 из 605. Где вы распространяете? Братский. Это еще не все данные, возможно, у кого-то здесь больше. И мы надеемся, что все ученики Гуру Махараджа тоже будут принимать участие вместе с Анкипом, поскольку мы знаем, что Гуру Махарадж больше всего удовлетворяет, если мы заняты в этой миссии распространения. Мы просим принять тут наши встроенные соглашения, результаты последних книг. Мы просим здесь ваше заявление. И сейчас мы хотели бы поздравить Гуру Махараджа. У нас подготовлены два альбома с письмами его учеников. Один, один альбом приготовили преданные из преданные с Украины, и второй альбом подготовили, подготовили российские преданные. Также в российский альбом вошли 10 писем подношений от преданных из Соединенных Штатов. И сейчас, если кто-то из преданных хочет самостоятельно зачитать свое послание, то предоставляется такая возможность. вы не выбирали никого раньше не назначали никого можно уже не просто можно выходить и читать свои печати